Я очень рада сегодня вас приветствовать в пресс-клубе. Это первый в новом сезоне «Медиаток». И он посвящен стандартам, соблюдению журналистских стандартов. Эта тема очень важна. Я думаю, не только для медиасообщества, но и для нашей аудитории. И э, это одна из главных миссий пресс-клуба э, — поддержание профессиональных стандартов, потому что журналистские стандарты — это именно то, что делает журналистику журналистикой. И сегодня у нас необычный формат потому что у нас не совсем обычный повод, не совсем обычная ситуация в стране, в медийном пространстве. И э, на самом деле мы не можем э, начинать этот сезон э, без того, чтобы не проговорить ситуацию, с, связанную с делом Белта. Сегодня мы не будем обсуждать ситуацию как ситуацию, как расследование. Мы не будем говорить о поводах, причинах и всем остальном. И более того, я бы хотела сказать, что мы, когда готовились к этому медиатоку, мы столкнулись с серьезной проблемой. Мы оказались ангажированными в эту ситуацию. И нам очень сложно говорить о ней нейтрально, со стороны. А говорить о ней нейтрально просто необходимо, потому что соблюдение журналистских стандартов касается всех, всех нас. Что я имею в виду? Вы видели, вероятно, мнение команды пресс-клуба на нашем сайте, что касается дела «Белта». И, и я сейчас так много говорю, просто чтобы, наверное, избежать в дальнейшем сегодня этим вечером обсуждения тем, которые уже были много раз обсуждаемы в нашем едином пространстве. Мы не будем сегодня говорить о нарушении подробно авторских прав, потому что мы все понимаем, что это недопустимо. Мы не будем сегодня обсуждать вопрос того, что происходит в медийном пространстве, что это нонсенс, и э, меры, принятые по отношению к журналистам, неадекватны нарушениям, которые имели место, вероятно быть. Расследование продолжается. Мы э, хотим просто сегодня говорить о стандартах и о том, к чему могут приводить нарушения этих стандартов. Тема непростая, тема сложная, и мы предлагаем ее начинать обсуждать. Чем больше мы будем говорить об этом, тем прозрачнее будет ситуация в медийном пространстве. Я предлагаю сегодня делиться опытом, обсуждать какие-то вещи напрямую, и э, я сразу хочу попросить прощения, если мы будем отклоняться от темы нашего разговора, я буду вас прерывать. Итак, э, э, из-за того, что мы оказались неспособны, скажем так, э, говорить неангажированно совершенно, мы нашли выход. Мы обратились к нашему коллеге из Украины, это руководитель Центра мониторинга и аналитики Украинской общественной организации «Детектор Медиа» из Киева. Это Атар Давженко, и сегодня он будет, скажем так, моим соведущим, правда, в формате видеозаписи. Мы будем разбирать ситуацию поэтапно, по блокам, и все, кто сидят здесь сегодня в качестве спикеров, к сожалению, не все смогли прийти, Имеют отношение к журналистике, это практики, это люди, у которых есть свое видение, свои практики использования да, стандартов. Интересно узнать, как у кого это устроено и что вы, что вы рефлексируете по поводу того, что мы сегодня услышим. Я представлю вам тех, кто находится здесь. У нас сегодня два представителя радио «Свобода» Юрий Дракохруст, разделились все-таки, да? Антон Трофимович, Алексей Менчонок, это продюсер телеканала «Белсад», Павлюк Быковский, журналист, а также медиа-эксперт. И меня зовут Алла Шарко, я представляю пресс-клуб. И это Вадим Мажейка, культуролог, медиа-аналитик, а также, скажем так, амбассадор пресс-клуба. Мы, наверное, начнем. Я представлю сегодня еще вам члена нашего, нового члена нашей команды Алексей Шунтов. Поднимись, пожалуйста. Алексей работает теперь в пресс-клубе. Сегодня он будет помогать мне вести этот медиаток. Алексей, я, наверное, попрошу тогда уже без, да, вывести на экран Атара Давженко И хочу сразу сказать, что все, что вы сейчас увидите и услышите, было полной неожиданностью для нас, точно так же, как и для вас. Но мы решили не подвергать цензуре то, что мы получили, Потому что это один из стандартов, в общем-то, и самых простых, наверное. Поэтому мы будем рефлексировать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Друзья из белорусского пресс-клуба попросили меня прокомментировать ситуацию вокруг нашумевшего уже не только в Беларуси, но и, в принципе, за ее, за, за ее границами дело белка. Я прочитал много, наверное, около 20 публикаций. И, честно говоря, после прочтения этих публикаций в разных белорусских медиа, и оппозиционных, и вроде как независимых, и вроде как контролируемых властью, у меня осталось много открытых вопросов. Это на самом деле тревожный звоночек, потому что получается, что нет какого-то медиа, которое бы могло объяснить, что им, что, что происходит, что было на самом деле, да. Есть только медиа, которая поддерживает тех или других, которые критикуют журналистов за то, что они использовали доступ к информационному агентству, не заплатив за него, которые защищают журналистов. Но нет тех, мог бы сбалансированно осветить эту ситуацию и объяснить, что на самом деле к чему, что на самом деле произошло. Ну, мне пришлось задавать вопросы коллегам, чтобы э, разобраться окончательно. Первое, что я хочу сказать, это как бы самое главное и самое общее место. Люди, которые использовали контент, э, экс эксклюзивный контент, э, информационного агентства и за него не платили поступали неправильно то есть так делать нельзя я думаю что это не должно обсуждаться и я бы на их месте начал как как бы свою защиту свою линию обороны с признания того что да мы это делали оговоркой идея не про порушение авторских правов это криминальный кодекс, а не господарская справа, это совсем иншая речь. И говорка идея по артыкуле, який ранее у себя вспомнил, как хакерский артикул. А зараз уже, конечно, есть ломочение, что это не только хакерский, не хакерский артыкул, там еще есть позиция правохозных органов, чему и это все относится до журналистов, але это иншая история. И тому, коли сказать про то, что журналисты, какие имели тактический доступ до подписной ленты стужки, белты, выкараштовляют эту информацию, не все выкараштовляли. И больше зато есть еще питание, как выкараштовляли и так далее и так далее. Тому э, тут ситуация оказывается больше складанная. Oh, yes. mm -hmm. А вот. А уже сказать про то, что зауважал атар, то мы не знаем, какие меды он оглядал. Тут это, например, складана сказать. И э, худшее за усё, Кали, сочить за ситуацией по белорусских медыях, то будет одна ситуация. Кали сачыць за ситуацией по медах, какие писали для замежной аудитории, будет иншая ситуация. Я, как сапкор Дуйчевеля, могу сказать, что я пишут для замежной аудитории. Я тлумачу шмат, які речи, больше просто і... Ведучи, что человек, мой, моя аудитория, не будет находиться в контексте. Когда я говорю про белорусские меды, я не тлумачиваю аудиторию, которая находится в контексте, и тому махчима вот такая ситуация, что соправды есть меды, которые я махчима, не дают полной изразумелые картины, для аудитории за мяжой, где находился... А там. у меня пытание до вас, Павлюк, т.е. ага верды. Кали э, вы кажете про то, что белорусская аудитория больше в контексте? Это с вашего пункта гряджения? Так, ну, с пункта гряджения журналистики есть аудитория, которая сочит за темой, и яна веде тему с разных боков, и есть аудитория, которая, вопадковым чином, за этой темой сутыкается. И вот мы вот коль сказать про сапкору то мы звычайно пишем коли мы пишем для замежной аудитории мысим так иначе доводит до того что вот это добрые хлопцы это кепские хлопцы хотя такое спрошение конечно вельмі да доходит от стандарта у такой нормальной журналистики але мы мусим позначить полные речи ну наприклад коли мы рассказываем про идею беларуси мы мусим, мусим рассказать на вот часам где находится беларусь и кто керует Беларусью. тому это один подход. А другая речь, когда аудитория ведет, у какой краине она живее и ведет, что было до того и после того, и тут уже возникает вопросы, насколько подробный, насколько нишевым это является выдаение. Когда это выдание пишет про экономику, то там, вот, например, мне шмат году, когда я работал в белорусском рынке, не доводилось отлумачивать шмат, який рыч, який тысячица э, у назвы податка у цей неких иншых экономичных терминов. Это было нормально. Але же самое треба было тлумачить у э, массовых выданьях, например, у той самой народной воли. Треба было расшифровывать, что такое э, валовый внутренний продукт и так далее. То бак, есть разные аудитории, разные выдания, разные подходы. И я хот... Да, сейчас одну минутку. Я бы хотела сейчас сказать, что вот то, что Павлюк сейчас нам рассказывал, это можно э, причислить к стандарту доступности, да? доступности информации для аудитории. Я предлагаю сегодня э, все примеры ну, каким-то образом смотреть через призму стандартов, э, под которые мы можем их подводить. Да, Федор, одно публично. маленькое замечание по поводу э, той статьи Уголовного кодекса, которая фу, как, обвиняет журналистов, что они сделали. На самом деле... Если формально подходить, то она звучит несанкционированный доступ к компьютерной информации, -да -да -да -да, э, из корыстной или иной личной заинтересованности. Да? То есть это, на самом деле, если быть объективным, то это полностью попадает под то, что сделали наши коллеги нарушили систему безопасности, ввели чужой пароль, получили доступ к несанкционированной системе и в каких-то там личных либо корыстных интересах использовали. Мне кажется, что нужно согласиться с АТАРом. Формально есть статья Уголовного кодекса, она нарушена, и если уж исходить из какой-то защиты, да, там, не вдаваясь в контекст, то нарушение формальное есть. Вопрос только в тяжести этого нарушения, не тяжести, как это обществом оценивается. Людмила Чекина. А, Людмила Чекина, Тутбай. Я хочу поспорить с предыдущим оратором, потому что а, как раз а, нарушением, наверное, одного из самых серьезных стандартов а, презумпции невиновности имеет... А, как бы место говорить о том, что есть тот или иной состав преступления в сложном составе, когда еще даже не предъявлены обвинения, не говоря уже о том, что нет приговора суда. Там есть очень много вопросов по квалификации. К сожалению, из названия статьи говорить о том, что есть состав, вообще невозможно. Если мы процитируем фабулу этой статьи, там все гораздо сложнее и нет даже единого мнения среди экспертов, практиков, и разные толкования даются в различных комментариях к Уголовному кодексу, является ли вот правомерно полученных учетных данных, пусть и не актуальных на данный момент, нарушением системы защиты. Это очень спорное утверждение, не говоря уже про остальные части состава, таких, такие как существенный вред, Личная заинтересованность, тем более корыстная заинтересованность. Я могу ответственно сейчас говорить. Ну, хорошо, еще пока не до конца мы провели мониторинг, но большую часть тех материалов, которые мы публиковали, мы уже промониторили. Пока на текущий момент мы не нашли ни одного случая, когда информация Белта была размещена на тот бай, до того, как она появилась в открытом доступе. Напомню, для тех, кто может быть не в курсе, кто не работает с этими материалами, правила использования материалов Белта разрешают любому медиа использовать эти материалы после того, как они появились в открытом доступе со ссылкой на Белта. Вот, поэтому говорить о заинтересованности Наверное, тоже нельзя. Ну и основное замечание, то, что нельзя делать выводы о виновности, о наличии состава правонарушения до того момента, пока не завершено следствие и не вынесен какой-то приговор. Большое спасибо за реплику. Я прошу в микрофон. Ну тогда нам эту тему вообще некорректно сейчас обсуждать, потому что здесь Я находятся предлагаю... люди, которые под да. следствием, и это спасибо. может навредить им и... Я просто исхожу из какого-то ну, вот формального взгляда, если уж там рассматривать журналистскую работу, что нельзя сразу говорить, что журналисты невиновны. Сомнения в том, что они невиновны, у меня есть, если уж на то пошло. Просто читая эту статью. А дальше углубляться, я думаю, это некорректно, потому что ну, как минимум Давайте несколько человек да, под этой статьей. Мы не будем обсуждать подробности. Я думаю, что все впереди будет. Мы еще узнаем, чем эта ситуация разрешится. Мы здесь живем, и нам об этом, наверное, станет известно. Но я предлагаю продолжить тогда с учетом, сказанных реплик, спасибо большое присутствующим, э, делать скидку на то, что Атар Давженко из Украины, он э, не только нас сейчас не слышал, он э, рассматривал эту ситуацию таким образом, как эта э, картина складывается, исходя из тех публикаций, которые он сумел промониторить, которые есть в открытом доступе. Отмечу, что детектор медиа работает 6 лет в медиамониторинге, у них достаточно большой опыт и каким-то выводом, возможно, мы можем не согласиться, зная наш контекст, однако какие-то вещи, я думаю, достаточно полезные для себя мы сегодня все-таки определим и отрефлексируем, и обозначим. Большой это грех или нет? По моему мнению, это грех довольно небольшой, довольно скромный. То есть он не заслуживает ни расстрела, ни, ни заключения на несколько лет, Естественно, если люди пользуются э, собственностью других и за это не, не платят, да, без разрешения, э, это должно каким-то образом наказываться. Есть ли такая практика в Украине? Да, есть. Я слышал об этом много раз. Многие мои знакомые журналисты пользуются э, паролями, взятыми у коллег, чтобы не платить за под, подписку... Э, на Интерфакс, УНИАН, там Украинформ, Украинские новости, все это информационное агентство, подписка которых, насколько я себе представляю, стоит больше, чем, чем Белта, вот. Но, по-моему, все-таки люди понимают, что что это довольно опасно, каких-то дел громких по поводу того, что кто-то это делает в истории Украины не было, но, скажем так, я никогда, ни я, ни мои коллеги в тех медиа, где я работал, никогда этим не пользовались. Именно потому, что мы понимаем, что выгода от этого несоразмерна с опасностью при раскрытии, если, если тебя поймают, условно говоря, да? Кроме того, по моему мнению, люди, которые в тех условиях, в которых сейчас находится журналистика в Беларуси, создали такой повод себя попретеснять, такую легальную зацепку, чтобы на начать прессовать журналистов, вели себя очень неосмотрительно. Мы остановимся на этом месте. Чтобы передохнуть, осмыслить ситуацию, что подобное, в общем, происходит не только в Беларуси, но э, этот случай привлекает внимание, есть реплика. Кстати, обратите э, внимание, что, видимо, Атар не понял, что эти же новости были в бесплатном доступе. Но э, вот тут тоже интересно, ведь он э, опытный чтец профессиональный, и он промониторил множество источников, белорусских источников. Для меня это означает, что, наверное, мы все-таки как-то не так писали, раз он не словил эту простую Может, мысль. Мы это сейчас... Запись. Дальше Там мы будем много рассматривать... много детей, которые да. кричат, и да. Мы пытались его вывести вживую, да, но это было сложно. Мы сейчас продолжим следующий... Блок будет о том, как освещалась э, ситуация в медиа. Что он увидел? Теперь об освещении всего этого. В первую очередь, конечно, изумляет то, что э, провластные ну, как, как, как бы и государственные, и э, медиа сторонники власти пишут об этом с позиции абсолютной уверенности, что все было именно так. При этом у них есть только версия обвинения, да. Версию защиты, вер, версию жур, журналистов они не учитывают, они просто как, как, как бы прямым текстом утверждают, крали, крали, крали, крали, тырили и так далее. Вот. А с другой стороны, точно так же удивляет, что... Медиа независимые, которые поддерживают тех, кто пострадал в этой истории. Я имею в виду журналистов, которых задержали, тоже не сильно разбираются, что, что произошло, а делают, делают упор на вот, вот эти драконовские меры на чрезмерное наказание. Это важно, да. Но формулировать это нужно как бы все-таки в логической последовательности. Люди нарушили закон, к ним пришли, и их непропорционально прессуют. Непропорционально прессовать нельзя никого, в том числе право на нарушителей. А как, когда эта логическая цепочка начинается с лю людей непропорционально прессуют, а причина вроде как за кадром, или причина э, описывается как э, смехотворная, ну, ой, что-то где-то пользовались, кому нужна эта белта» и так далее. Это, в общем-то, настраивает аудиторию про против них, то есть это уменьшает доверие аудитории к ним, потому что аудитории пер в первую очередь нужно знать, что произошло. Реплику можно. А, ну вот, э, мы Со утекнулись. скидкой на то, что мы да, уже да, оговорили, да, что да, человек да, не да, совсем в контексте. Мы столкнулись да. с тем, что АТАР так само сходит без принципа презумпции невиноватости то есть он уже стверждает, что порушен закон, при том, что саправды, что нема вылученных никому обвинувачений в порушении закона. То бок мы зараз не можем а, так само поделять, те, не поделять вот такое меркование, когда нам заходить на мой пол, погляд с, с, с этичных меркований, и не потому, что я фигурант этой справа, а у вогуля, а, то мы можем сказать, что есть подозрение у том, что порушили закон, «Поколь не предъявлено обвинувачивание». Вот это была бы корректная формулировка. Я так прокомментирую, что, э, потому что общались с Сатаром. Его видение здесь такое. Э, он понял из того, что прочитал в медиа, что журналисты признали, что не э, имели пароль и не платили за этот доступ. И он именно этот факт сейчас комментирует. Он не факт э, виновности с точки зрения закона, а... Э, с точки зрения того, что журналисты пользовались паролем к платному доступу, ну за который не платили. Вот этот факт нарушения. А когда, мы прощения, когда мы говорим про этичные стандарты, то нам не настолько важно правильное толкование того, что думает татар, нам важно то, что есть. И важно то, что ну, Атар так сам может помыляться. Я соглашусь с тем, что говорит Павлюк, и не потому, что мы являемся фигурантами этого дела тоже. Я, как человек, который проработал долгое время юристом в медиа, всегда учила по другим уголовным делам писать ровно в соответствии со стадией предварительного расследования следствия или суда. То есть если человек задержан, мы пишем «задержан», предъявлены обвинения в том том том если пишут задержан за взятку я всегда ругаюсь говорю вы ребята нарушаете те же самые стандарты презумпцию невиновности нарушаете. То есть, когда медиа освещали э, эту ситуацию, они писали, э, ну, я все-таки считаю, достаточно корректно, проходят обыски, задержаны такие-то, предъявлены обвинения в том-то, том-то, том-то. То есть, все верно. Вот При этом такие-то э, ну, сами комментарии не э, как бы дают или дают определенные, да, и они имеют на, этом право, на это право, потому что даже адвокат без согласия непосредственно фигуранта дела, обвиняемого или подозреваемого, не имеет права признавать вину, тем более это не имеет права делать медиа или наниматель. У нас только в нашей организации 8 человек в статусе подозреваемых. У всех очень разная ситуация, просто ну, очень кардинально разная. У каждого свой адвокат, у каждого своя тактика защиты. То есть говорить о том, что сейчас генеральный директор Тудбай выступит и признает за кого-то вину, это, не знаю, как с точки зрения журналистики, но с точки зрения уголовного процесса это совершенно неправильно. Я бы еще хотел добавить, мне кажется, тут есть интересный элемент, который вот, и выступление Тары не затронут, и, наверное, в целом, нам всем над ним еще стоит подумать, в целом вот было бы интересно проанализировать те случаи, когда... Медиа сталкиваются, во-первых, со случаями давления на журналистов и, во-вторых, со случаями давления на собственных журналистов, потому что да, безусловно, в целом, пока это такая чистая гипотеза, но исходя из в том числе какого-то моего опыта столкновения с такими ситуациями, да, безусловно, когда медиа пишут о задержании просто человека Н, и когда медиа пишут о задержании его собственного сотрудника или коллеги из другого медиа, да, безусловно, к принцип какой-то объективности и нейтральности, безусловно, добавляется принцип и некой корпоративной солидарности, здоровой совершенно, и скорее было бы странно, если бы медиа писала совершенно нейтрально. Ну, кого-то задержали, мы не знаем. Может, виноват, может, нет. Поэтому есть такое подозрение, что даже самое примеры мировых медиа в целом в такой ситуации эта шкала нейтральности будет несколько сдвигаться, и, конечно, можно их уж совсем глубоко копать, можно посмотреть, насколько глубоко она сдвигалась здесь в белорусских медиа и насколько глубоко сдвигается в медиа в целом в мировых, но, безусловно, здесь какую-то скидку я бы все-таки делал. Хотя это вопрос, конечно, дискуссионный и вот этого анализа, который по-хорошему, наверное, был бы интересен и нужен. Я у вот Дадзина выпадку по этой справе не прохожу, паролями Белты Николе не, не корыстался и в голову не приходило как-то. Вот. Я выкажу пару думок вот на код того, что сказал Атар. Но я все-таки не с его поглядом, что, мовляв, все перегибали палку, никто не поведомлял объективную э, информацию. Так я заходил, не бы, ну, э, скажем так, державные, недержавные СМИ, как бы э, перегинают, соправдой, миновито в свой бок, но Мне кажется, что в данном выпадку, как раз, э, ну, все было крышечку не так. Э, скажем, э, недержавные СМИ, по перше поведомляли как бы, предмет, что предъявляется, а минавито несанкционованный доступ. Про это говорилось. При этом, ну, может быть, недостатково, как бы, что называется, с недостатковой жарстью, как это, скажем, Раби Ватар, вот, говорили про то, что это, в принципе, кепско. Коли это имело место, коли, правды нехто скористался паролем белта и тут и значит, потрапил, то это кепско. Про это, в принципе, все писали писали те люди, яких в этом виноваты, что они это зробили. и в этом сенсе, как бы, ну, вот это, как бы, принциповое отмауление, от того, что так, в принципе, заработать не варто, его не было. Его не робил никто. Так, потом приводились аргументы про то, что и лента белта такая, какая она есть, и то, что эти пароли ходили по Менску лезни на кожном слупе, и прочее, и, и прочее, и прочее, прочее. Але, як бы, все-таки факт, як бы, никто не отмовлял. Да, это, як бы, коли это было, это нехорошо. И в этом смысле я бы, вот такой полной симметрии бы, не бачу, чтобы один бог казал, что, так сказать, это там геройство, а другие казал, что это крадешь. Вот. Это один момент. Другий момент, мне сдается, что в даденном выпадку бы позиция, скажем так, уладного боку журналиста уладного боку, при нам Акулович, при нам си спадара Акрята но она просто неправдивая. Это не у тем справа, что они так думают, у них такое такое как бы меркование. Как э, бы э, крадежа не было. Вот крадежа не было, его не было, как бы из э, тех аргументов, вот какие э, приводила с подарения Чикина. В тем смысле, что як бы кто у кого что скрал. Вот давайте себе уявим, как бы вот фактичную ситуацию. Скажем, у 17.00, вот сегодняшнего дня, какого-то дня, да, некий журналист, який не имел права корыстаться паролем, да, он им корыстается, он корыстается паролем, и он видит информацию на платной ленте Белта. Он ее берет. И 17.16 ставит на свой сайт с посылкой на Белту. В 17.15 эта информация встала на открытую ленту Белта. На открытую ленту Белта. Умовно, короче, про схвили, он заявляется, не ведаю. На Белопане, на Тутбайе, кто у кого что сказал. Приоритет у Белта, какая разница, так бы мовить, информация у Тутбай Белта заявилась у 17.16, з'явилась у 17.31, якую они бы могли прочитать в 17.15 уже на открытой ленте. И, как бы, про 15 хвилину, можно, кажучи, поставили. Якая розница? В журналистском свете має значение приоритет. Белта мая приоритет на свой материал. И она его, она его заховала. То и что про хвилину, после того, как яны первыми выкинули свой материал, как бы приоритет все равно застается их. В журналистском свете, кто других, кто десятый, кто сотый, не имеет значения. Что другие, что соты, так сказать, ты про годину поставив, ты про хвилину, неважно, ты первый. Билта первая. И, так сказать, то, что яны выдавали на своей платной ленте, как бы никто это у них, как бы никто их приоритет не перебивал. И в этом смысле, кто что украл? Дякую, Великий. Я пропоную э, поглядеть далее. Люди, которые осуждают журналистов, э, увлеченных в использовании этих материалов, э, они переходят грань приличия в своей, скажем так, на, нарушении журналистских стандартов. Не, не только в плане того, что они э, обвиняют бездоказательно и так далее, но и в плане такой махровой советской риторики. Вот э, материал издания «Беларусь сегодня. Дело Белта и правила заимствования контента». Здесь э, уже из вреза начинаются оценки, которые как бы свидетельствует о том, что автор не, не допускает наличие другого мнения, то есть он, он сложил свое мнение и пытается на, навязать его, его ч, читать читателям, в том числе с помощью таких высказываний, как там по понятиям, так называемые независимые журналисты. Вот Брать чужой контент и сливать информацию для многих из них никогда не считалось зазорным Общая среда, безнаказанность и крайне размытое понимание журнали журналистской этики При этом, на самом деле, в этом тексте не, не называется, по-моему, ни не, не, не один журналист То есть, э, это как бы... Предложение читателям самим понять о ком идет речь, а на самом деле это действует немножко не так. Читатели просто э -э, экстраполируют то, что они прочитали в этом тексте, на всех остальных. Вот. Э -э страшная такая серьезная вещь, которую я увидел в этом тексте. Содержится вот в этом абзаце «Манипулирование общественным мнением происходит в том числе через прямое искажение официальных источников информации. Например, с помощью заголовка меняется характер и манера подачи, смещается акцент, а далее используется исходный текст Белта со ссылкой на первоисточник. Таким образом, событию приписывается ложная официальная оценка, которую журналист сам придумал для остроты». Ну, на самом деле это свидетельствует о непонимании в принципе журналистских стандартов. Заголовок формулируется журналистом, сотрудником издания, исходя из того, что именно из фактов он хочет донести. В заголовке не может быть оценок, если это информация, если это новость. Да? Очень часто люди, которые пишут новость в информационном агентстве, Люди, которые используют ее в медиа, по-разному видят, что главное в новости. А в заголовке должно быть то, что главное в новости. Я не знаю, требует ли белорусское информационное агентство воспроизводить свои новости без изменений с тем же заголовком и так далее. Но если требует, это пещерно, это дико. Потому что медиа имеют право по-своему -по формулировать, в чем именно новость. Интерпретировать и перекручивать не имеют права. Конечно, да? И то, что написано дальше, как минимум имеет смысл обязать реципиентов информации осуществлять републикацию в неизменном виде, без внесения каких-либо существенных правок, касающихся в первую очередь заголовка статьи. Ну, мне кажется, что такого ну, не было даже в Советском со Союзе, потому что государственные агентства предоставляли, предоставляли информацию, но журналисты все-таки были вольны по-своему объяснять эти факты или, или э, доносить до своей аудитории эти факты в том виде, в котором они считают нужным. Лишать их этого права... Это, конечно, безумие. Мне кажется, когда мы сейчас про это говорим, мы немножко попадаем в такую ловушку, потому что, безусловно, э -э, с такой морально-этической точки зрения, понятно, что мы солидаризируемся здесь с фигурантами дела Белта, а не с Белта. И из-за этого, конечно, хочется э -э, огульно сказать, что Белта 100% ни в чем не правы и никак иначе. Но здесь по поводу заголовков, мне кажется, вопрос ведь шире, э -э, чем конкретное дело Белта. И... Э -э Шире того, насколько действительно понятно, что вот, действительно так говорит о том, что когда мы говорим о государстве и агентства, тут есть своя специфика их работы и того, как они получают доступ к информации и почему их заголовки должны меняться. Но здесь, конечно, вопрос того, как когда в целом перепубликуется текст полностью без изменений, и, естественно, со ссылкой на источник, но под другим заголовком. И, ну, например, как это делает наша любимая Хартия, когда берет твой текст твоим именем. И по заголовкам там «Борьба с кровавым диктатором» какая-нибудь. И ты оказываешься, вроде как текст вы взяли, вроде как имя твое стоит. Но при этом, конечно, такой измененный заголовок, или когда тебе в тело текста поменяли палату представителей на палатку, ты оказываешься в такой ситуации, когда ты немножко этого заложник. И понятно, что да, предложение белта действительно абсурдное, потому что ну не будет никто их переопубликовать будут там брать частично и все. это будет легко обойти. Но в целом этот вопрос замены заголовков, он ведь, наверное, может быть не такой простой, как кажется в рамках только одного этого дела. Спасибо за реплику. Есть комментарии а, еще у людей. Я, наверное, тоже прокомментирую. Для меня как юриста, в общем-то, тут вопрос авторского права, наверное. Если материал является объектом авторского права, а тут еще тоже как бы есть о чем поговорить да потому что информация как таковая не является объектом авторского права авторский какой-то материал до да, является но не будем вдаваться в эти дебри вот правообладатель несомненно имеет право определять условия использования в том числе он может определить что заголовок менять нельзя или заголовок менять можно но по согласованию например или заголовок менять можно но не вносить туда какие-то существенные изменения Изменения, которые искажают смысл или в принципе можно менять заголовок это определяет правообладатель вот ну по моему достаточно как бы просто исключая то что информационное агентство как правило все таки работают не с авторскими материалами а с информацией я вот хотел как раз прикладная в этом ключе выказаться еще, кроме просто передруковки материала есть еще и цитование. И цитование обумовлено метр и цитование. И тады мы говорим про объем цитования. Когда мы видим, что мы цитуем, то эти правильно мы посылаемся. И в данном случае, когда мы цитуем, то натурально в материале будет инши заголовок. И тут возникает иншая питание. Когда брать конкретную публикацию, Якое мы обмерковываем публикацию Криата, то там гаворка ишла про то, что берут информацию, по-своему интерпретуют, по-своему интерпретуют стые цитаты, с выказыванием, допустим, керуника державы там, те кого сте Мне подается, что тут уже возникает питание у Вогули просто тема право журналист интерпретировать спадеи и извертаться до кого по комментарии. А вот пытание привязываться до заголовка, который был у Белта, э, в сообщении э, Пресс-службы Президента, и другие организации, то тут уже иные пытания. И когда мы э, наумыслно, не наумыслно, смешиваем эти понятия, то мы можем увести узман аудиторию, которая думает, что все это порушение. Между тем, это разные действия, и яным, Некие из них, может быть, есть порушения, вот прикладно то, про что сказал Вадим, але э, целиком тут есть шмат працы и довольно складано даже если некая комиссия по этой, неважно, Белорусская ассоциация журналистов или Белорусского союза журналистов будет и они будут спрашиваться по шмат яких пунктах, бо не все махчимо прописать в законе, не все махчимо оценить некими докладными формулами. Поэтому меркование коллег, меркование цеховой супольности имеет великое значение на конт того, какая есть реальная практика. У нас в зале, кстати, присутствует руководитель комиссии по этике БАШ Сергей Ваганов. Сергей, если у вас будут какие-то реплики, я прошу я, поднимать я, руку. Да, я только, если можно, кратко, не договорил ваш момент своей реплики. Вот мне как раз сейчас открыт вчерашний материал пресс службы президента, который озаглавлен таким прекрасным образом, как «Принятие кадровых решений». Три слова. Безусловно, до тех пор, пока официальные источники будут выдавать информацию вот под такими заголовками, наивно верить, что пресса может их использовать, не изменяя. Ну и, и то, что было сказано, что информация не является объектом авторского Нет, да, безусловно, права. безусловно, да. то, то, что я имел в виду, когда говорил, что если примут закон, запрещающий меня заголовки Белты, ну, будем цитировать материалы Белты частично, это все будет обходиться, понятно. Ну, отошли мы, наконец, от... Дело, бил ты? Еще нет. нет. Что касается э, вот заголовков, как относиться к информации сегодня в интернете, ну, у меня есть классический пример. Не буду называть, где это было все сказано, но, например, я наткнулся на заголовок на одном из э, значит, сайтов. Медведев назвал Лукашенко идиотом. Думаю, где же он это так сделал, назвал идиотом публично. Оказывается, Лукаш э, Медведев назвал идиотами тех, кто не умеет пользоваться и не пользуется интернетом. Наши коллеги значит, они решили, что таким образом он назвал. Это естественная манипуляция, вот, э, которая требует осуждения со всех точек зрения как мне кажется. Ну, с моральной, конечно, прежде всего, и профессиональной моральной. Я не совсем согласен с Юрой в отношении того, что произошло в этом случае. Приоритет, да, приоритет сохраняется, ссылки есть, и тем не менее. Я говорю о моральной э, пока стороне. Белта, ведь э, я не думаю, что там э, есть э, подписчики, платят физические лица. В основном это организации, которые перекладывают деньги из одного государственного кармана в другой государственный карман. То есть в этом, в этом случае, с моральной точки зрения, слово тырить как-то не очень э, подходит. Что касается э, того э, пользования этим контентом, за который надо платить, ну, я думаю, что. Э, надо, тут ничего не скажешь. Вот. И, конечно же, какое-то, э, даже при сохранении приоритета, даже если это за минуту до того, как выставлено так называемому открытом доступе, все равно это с моральной, вот как я считаю точки зрения, ну, и с профессиональной этики, нехорошо. Э, не Спасибо. Дело же, дело же не в том, что после, после да, ну, если Билта разрешит. Нет, я же не говорю, что мелое место конкретно. Я говорю в принципе. А, коллеги, в принципе. Я прошу мы же не обсуждаем, мы ж не обсуждаем а, эту тут, ситуацию. Тут есть достаточно важный момент, бо прокрадешь но таки справа не идея. Справа идея про доступ, да. До. И вот это уже э, одна частка, доступ. И он был те не был, доказано-недоказано, обвинуватели-небвинуватели. Мы сейчас а опять обвин... отклоняемся да, да, да, да. от темы. Да-да-да, я удоклоняю, по дискуссия пошла в этом боку и начали э, разбираться. Тут есть инши складник. Разбираются эти были некие мотивы и так далее. И тут уже, снова-таки, э, вельми розная ситуация у разных фигурантов этой справы. И по кольке... Ну, мы все дали подписку от неразголош мы не можем конкретно это ничего обмерк но але я могу сказать докладно что во у всех разная ситуация и во у всех возникает ситуация что э, кп не было у артикуля криминального кодекса и іншши сказано то больше фигурантов этой справы у вообще не могли бы там присутничать. Павлюк, я так. не оцениваю всю эту ситуацию. Я просто трошки переречу тому, что сказал Юра. Какому именно тезису? Не надо так криситься. Я боюсь. <laughs> тезису такому, что, когда информация появилась, Прос... была в закрытом режиме, так? Просхвилину появилась в этом... Yeah, ну, хвилин, в открытом, открытом доступе. доступе то... Просхвилину появилась, умовно говоря, на Тубай. Так. так а, что, <coughs> коли... Если в открытом доступе это не аморально. Так, так оно, а ну Кали, я же ж не ведаю, как было. Я, я ведаю эту информацию только э, с того, что друковалось э, на сайтах и так далее. И Кали, э, вот эта цитата стырить, да? Там стерем, стерем, стерем, стерем. Я сх схожу с это. Я пропоную э, не, не продолжать эту же <laughs>, линию, а поглядеть идти э, есть реплика не а про поглядеть далее э, то, что анализую отар и протягивать. Кроме того, конечно, здесь видно разделение, разделение на своих и чужих. Вот там, насколько допустимо поставлять эксклюзивную информацию оппозиционным сайтам, которые впоследствии используют ее против государства, искажая, искажая исходный материал. То есть есть правильные провластные сайты, которые публикуют информацию от власти в неизменном виде. Даже если власть врет, даже если власть... Сама смещает акценты, что она очень часто делает. Для того, чтобы какая-то неприглядная информация выглядела более симпатично. И есть журналисты э, недобросовестные, которые берут эти факты и по-своему их упаковывают для, для того, чтобы объяснить своей аудитории суть новости. Ну, это я, я себе так это деконструирую. Конечно, может быть, что... Эти журналисты действительно что-то перекручивают. Но здесь, опять же, в этом тексте Беларусь сегодня нет примеров. И это тоже очень важно, что в таких текстах, если такая критика предметна, должны быть конкретные примеры. Речь идет о таком-таком-таком журналисте, который взял такие такие такие то достоверные правдивые факты, и их перекрутил. Ну, такое может быть, действительно, такое бывает. Но здесь ничего подобного нет, поэтому это можно прочесть так, что все оппозиционные журналисты перевирают все. Да? Вот. Я не буду дальше разбирать этот текст. Но, конечно, еще одна, еще одна претензия к нему Это то, что здесь упоминается тутбай И не, не дано слово никому из этого портала И люди, о которых идет речь Естественно, имеют право на высказывание по этому поводу Окей, можно сказать, что это аналитический материал Публицистический, что здесь не нужно давать им слово и так далее Но в любом случае, даже в публицистическом материале для понимания сути критики читателям нужно дать как бы объяснение позиции тех людей которых мы критикуем а иначе получается не не, не читал но осуждаем да то есть они сразу говорят что эти люди что-то плохое делают мы их мы это все очень, как, как, как бы, это, это очень плохо, мы это осуждаем, это все всем абсолютно понятно. И чтобы понять позицию тутбай, в этом случае нужно идти туда и, и искать ее там. О чем мы сейчас как бы слушаем, да, это баланс мнений, в том числе. Это стандарт э, журналистский, очень простой, когда соблюдается баланс высказывающихся сторон. И я хотела бы вот э, взять комментарий у Алексея Менчонка. Я знаю, что э, вам достаточно сложно приходится соблюдать этот стандарт. Как у вас обстоят дела? Э, как вы пытаетесь соблюдать баланс мнений в ваших материалах? <связывающий> ну, по-перше, это сопроводовольно складано, потому что, ты працуешь на Белсаце, то шансы атрымать некий официальный комментарий от чиновника не, ну верьми близкие до нуля. Есть способы обойти всю эту ситуацию, например, неким чином просочиться на некую пресс-конференцию удела некого чиновника и эти действия выпадковые госустроить, но але это сегодня не позволяет в оперативном режиме, так, отремлюсь комментарии, потому что это просто для никаких, там программ, может быть, какие нибудь выходят с, с меньшей периодичностью, чем новинные. А походится это наступным шинам? Можно использоваться просто способом цитирования, поскольку это не заборонено, взять слово Лукашенко и дать его фотосдымок и процитовать, не дающие виды. Те взять виды цитату, цитата, например, той же Белты, которая позволяет использовать свои видеоматериалы из сайта президента Президент Говбайи позволяет также использовать то виды, которое нам есть. Дадающая спосылка натурально на это Вот такие способы ну, э, сам, самое просто, это просто графичное цитование Когда ведется про новины, то просто в новинах ставить графику Инших э, способов нема, как бы, обычно Потому <laughs> что их просто... Ну, чиновники не хочет сказать А когда ты начинаешь пробовать для да их, то у меня был просто в вот моей практике э, Выпадок, когда я очень хотел отримать другие комментарии, я, я робил сюжет про опрационный рынок, нечто такое, мне потребовала некая официальная позиция, я пошел в Институт экономики, Академии наук, мне там пробиться до никого. а, его звали Солодовников, не помню, как а зараз он сдается на повышение, пошел, тогда он был там, наместником, ну и человек мне кажется, что, так а что опрационная миграция, так у такой проблемы в Беларуси, никто, до нас поляки проезжают, працевать". но я это записываю, думаю, фига, я потратил половые дни, ну так вот этот бред ну, выслухать зараз, ну я ж не могу, она, ну можно ж, конечно дать это, ну, ну не что отрывалось из этого вытеснуть, конечно, но але, э, те силы, которые были вытеканы на отрывание этого комментара абсолютно не отвечали вынику, э, и такое часто время старается, э, ну вот так, вот так, ну, а когда про это ведется. Спасибо за опыт то есть здесь как раз баланс мнений один из наверное пунктов это конечно не брать комментарии у псевдоэкспертов. ну так <laughs> ну мне попадалось все-таки что-то некие конечно почитал ну али конечно это великая велика, велика проблема потому что ну, взять некая, там взять цитату Лукашенко из его сайта видеть цитату те ци, там с Белты его ну да, э, и гонуешь, там цитату это одно а, али когда ты робишь некую узкую тему там не веду это социалка некая дабе бы не веду прости, да до, до директора жеса и он тебе просто обмоляю комментарии но ну, его не процедуешь калит ну как бы ну, не мать его взять просто это цитата потому что никто этого не робил ну и это справедливо усложняет и тому ну часом доводится просто заплюшут на это вот, но нема объективной махчимости отримать комментарий другого боку И что с этим делать? Те не выпускать новину вокруг, те выпускать их не... А Калина кто... писать, что был запрошенный комментарий, а Просто у каждой новине ну, это будет просто а, Это будет показально, нет? Ну, я надо кушать их это Ну, а такую можно такие приемный такі баннер сделать У каждой новине это будет по три раза, почему здесь... Ну, а я прошу тогда передать микрофон Антону. Что Шт, новость до этого пункту, которая на самом деле совершенно показывает, что Таш не мусится думать про проблему журналиста. И он пришел на сайт, как отрымать информацию, как прочитать и двести туда все. Кольких это съшло, колький часу это съшло у журналиста, а, кольких это высылка ему каштовала, что и он там провел по одни, два дня, он провел год, как бы отрымать там это э, два сказы. Одни, конечно, но у них то ну не э, хвалю и не повинны хваливать. Ну, как бы это ну наша работа просто сопроды, как бы есть у коллег утяжеленное молчание. Антон, мол, а можно сказать, что в этом разе вы просто подстроиваетесь под настрой аудитории, а ля трошки отходите от стандартов профессии? Не, я вам ну, скажу, например, сейчас ну, рада свободы, это с большего мы працуем как новый сайт, и ранее мы вось не давали, например, на какие без улаженных комментаров. Сейчас при том, что информация, ну, верми каштанна, э, худкость подачи этой информации, э, мы совершенно кали, бы, она не контроверсиная, ну, и она не фейковая, и э, верми мало что э, потребует э, там в у нескольких страницах выходит на вина, а э, уже за ее э, выходит комментарии с разных боков, и это уже, э, ну, как бы особные материалы, э, Алена с сайтах это выглядая сбалансована. То бок есть кривица, так, материалов. так, так, так. И, ну, мне не поддается, что это сапроты, как бы правильно. И можно там э, официально э, некая кривица поздней даст комментарий Алена даст, независимая ранней, ее буде. и будете. И усиронных этих материалах есть гиперссылки одно на одно. Комментарь есть у Юлии Нет, Просто мне mm -hmm. задается вельми так, э, гэта каштоунный комментарий, что баланс не у кожным особо взятым артыкле, а баланс с на портале. Это важно было услышать. А, и так само мы зараз затронули тему есть так оперативности. Так само есть стандарт оперативности подачи материала. И, и тут так само так, я зараз хвиленку ну, Антон, а, ну, Юра, вот. mm -hmm. ну, я бы все таки вот наперво на заперечивал бы Ну просто сказал бы свое, так сказать, может, э -э Гледже не так соправды. Э -э Вильми часто представники державы разных уровней отмовляют, то есть и ступенью упорностью представником представникам недержавных СМИ. Белсатуху за все отмовляют. Частей, тут баю, значно радей Часом так само бывает, да. Але, Ну, я думаю, что не сувымерно. Але вот меня больше как бы зачепила вот эта ваша реплика на то, что вам все-таки отказал человек. Причем отказал человек, как бы, ну, не бомж с улицы, отказал представник некого, академичного. А вот тут я уже с вашим подыходом не сгодным, в том сенсе, что, мовляв, он сказал лухту и он сказал видовочное глупство это на мой погляд не ваша и, так сказать в э, сенсе корпорации не наша справа если это официал Першсон если коли это представник там я не ведаю улады академичных института то не наша справа вызначать он мое рацию он не мое рацию он хлусит он кого-то зниважая это не это нас не тычется. Но, сказал я... поставил кавычки поставил двух вот этот человек это сказал. Ну, тут велось а про то, что это был аналитичный материал, это был не на материал, Добрый, калип, то, что он сказал, когда по это была некая информационная нагода, то, конечно, это вы ли, показываете был... глупость этого человека. А калип, ну, что ну, мне мне ну, треба ну, дать э, своему глядачу объективную информацию. Вот дайте ее, а, что, вот, что что вот но бачу, Влада что... говорят так. Вот я Но это был не просто никулады, это у лады, был просто некогда минованные уллады. науки, потому что, ну, все-таки функция журналиста это адлюстровывать, а не, як бы давать кончатковые отказы, как я ну, как оно на самой справе, его отказ, как оно на самой справе, как бы это касается фактов, которые он сам назирает, а умовно, короче, миграцию, это треба сводить разных экспертов, давать какую-то объективную информацию, и в этом смысле я лечу, меркование, я кажу самое дурное, Але представника академичного института вот я бы особисто дал не тому, что я его поделяю, а тому, что мой читач, а он розный, он не только там оппозиционный, он, он не только, так сказать, хартийный. То сам по себе факт, что, вот, скажем, там, представник был саат, эти свободы. Вот этому дурню, но он дал ему, он его, как бы, уважил. Я попрошу, э, это была тикавая байка и цикавая меркование, Але разом с тем, мне подается что мы сутыкнулись с тем, что есть разные жанры, и для разных жанров есть разные уластивости. И а, вот, может быть, мы не до конца не про что хотел сказать Алексей. Мне подается что говорка ишла, э, то, что ему было для материала, нового материала, отримать комментарий эксперта. И э, эксперт. вот, он э, начал сомневаться, что это эксперт. И вот, и... Э, это есть вопрос для журналистской общественности цалкам, потому что у нас довольно часто журналист должен принимать решение, кого он лечит экспертом, кого не лечит, и по некоторых очень дивных э, таких Потому что э, очень редко мы имеем доступ до саправды экспертов, хто працює на державу, и гэта, э, вы, вы думаете, для чего мы кредитовываемся в Палату представников? Для того, как слухать все, что там отбывается, не за все, это мягче мы встретимся с чиновниками, потому что мы не имеем его доступа. И частка журналистов, увагуле не слухая, что отбывается в овальной зале, частка журналиста ловит чиновников, их специализация такая, выловить чиновника и задать пытание. Это проблема доступа до информации, но у нас еще есть проблема, мы нарекаем экспертам человека, который может быть и не является экспертом. Вот У американских журналистов это очень сильно поделяется, тот человек, который заявляется популярным комментатором, имеет одно вызначение, а эксперт, вот тут, ну, саправдым, мае академичный некий статус, ци э, мае признанное э, як эксперт, як держ... представник державанной институции. У Беларуси мы маем переважно доступ до тех, кто является популярным комментатором и довольно редко застракаемся с э, махчымыстю взять комментарии у саправдных экспертов, их это проблема. Дякую. Хотел бы, раз уж пошло про тогда тоже про экспертов, в предложении Павлюка краткую байку, когда мне позвонили, сказали, можете дать комментарий, очень кратко, тут про подражание проезда в транспорте. Я говорю, слушайте, ну, конечно, не проблема, а я тут при чем? А вы в Фейсбуке про это хорошо написали. Так слово обозначение экспертов. Эксперт Но... широкого профиля. Да. Это, что Но основное я хотел бы сказать это уже, к слову, о стандартах. Мы тут последние минут 5-10 перемываем косточки человеку и его комментарию, обсуждаем его экспертность. Если я правильно помню фамилию Сладовникова, то он является на данный момент заведующим отделом комплексных проблем социально-экономического развития Института экономики и Национальной Академии наук. Так что, в принципе, конечно, умную вечно он сказал ерунду, но с точки зрения любых формальных критериев он, безусловно, является экспертом, тут не поспоришь. Хотя, возможно, сказал все, что угодно, это уже другое дело. Хаб завершить так, что я просто засумневался у его компетентности, потому что его слово просто супер-эшильдазин офицейной статистике, какую я имею. Ну, это Я пропоную протягивать, потому что час иде. И вот, собственно, как бы переходим к поведению тутбай. Тоже, честно говоря, некоторые вещи, которые я здесь читаю, меня удивляют. То есть, понятное дело, что медиа защищает своих со сотрудников. Понятное дело, естественно. Да. Понятное дело, что медиа э, не стремится сказать ребятам, мы крали новости у агентства. Да? Но самое главное, из чего должно исходить медиа, формулируя любую свою позицию, любое со сообщение, это интересы аудитории. Ребята, мы э, доносим информацию до вас, мы вам объясняем, что происходит, вы должны это понять. Здесь, например, если посмотреть заявление главного редактора от 16 августа, это вроде как открытое письмо. Я читал его, читал, читал и не понял. А, нет, открытое письмо это отдельное. Заявление это отдельно. Но Опять же, как бы в заявлении не, не, не, не дается достаточно бэкграунда, не дается достаточно фактов, не дается как бы, позиции, с которых, с которых осуждают этих людей, и только из одного места где вот там на, написано «Главный редактор Тутбай Медиа признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники об, общества бла-бла-бла да, незаконно использовали реквизиты доступа к платной под, подписке». И главный редактор пишет «В моих показаниях не звучало выражение «с Только из этого можно понять опосредованно, что она как бы признает, что эти новости брали». На самом деле с этого нужно было на, начать. Да, мы брали новости. Да, мы это признаем. Но не нужно нас обыскивать, не, не нужно нас арестовывать. Мы понесем наказание э, в том объеме, в, в котором это предусматривает за, за закон. Но давайте еще посмотрим на закон, насколько на он чрез, чрезмерно жест, жестокий. В этом слу, случае, как бы, Кроме вот этих вот упоминаний между строк, которые на самом деле довольно сложно разобрать и понять, материалы Тутбай могут привести к мнению, что на самом деле ничего не было, что это выдуманная претензия, что их прессуют, что их репрессируют за ложным обвинением. И это уже дезинформация своей аудитории. Ну тут уже мне сам Бог велел дать комментарии. Конечно, последняя часть – это явная манипуляция. То есть никто нигде, никогда, ни разу на Тутбай не дезинформировал аудиторию. Никто не заявил, что объективная сторона вот, полностью придумана следствием эти подозрения абсолютно беспочвенные и так далее да я где-то соглашусь с Атаром что возможно простой читатель который не немножко не в курсе да вообще что такое Белта как используются материалы Белта как использовал Тутбай он не получил наверное достаточной информации как это можно было делать что происходило дело на самом деле, но на это есть все-таки объективные причины. Потому что, еще раз повторюсь, во-первых, очень важным является факт, появлялись ли эти материалы на Тутбай после того, как они были в открытом доступе белта или нет. Это огромный массив данных, то есть вы представляете, за два года только на Тутбай появилось 81 500 материалов всего. Да, белты, конечно, значительно меньше, но мы должны все это проверить, прежде чем делать какие-то официальные заявления. И этот мониторинг у нас идет, и мы надеемся его закончить к концу этой недели, но делать такие заявления, не проверив все досконально, мы не можем. А второй вопрос – то, что подозреваемых несколько человек, у всех на самом деле очень разная ситуация. И у всех разная э, позиция, у каждого свой адвокат. И э, комментировать за людей, если они сами не хотят комментировать, или считают не своевременным комментировать, или боятся нарушить подписку, которую действительно давали мы все, включая меня, да, э, мы тоже считаем неправильным. Да, комментарии будут, но когда это э, расследование, в том числе наша внутренняя э, проверка, э, подойдет к как, какому-то э, э, э, логическому. К концу, когда эти факты можно будет раскрыть и достоверно поручиться, что мы их проверили именно из того, что никто из фигурантов э, не заявил, что меня оболгали, меня клеветали, все э, предъявленные там, подозрения, пока даже не обвинения, ложные, в принципе, из контекста уже понятно, что э, о некой объективной стороне э, значит, говорить можно, и что фигуранты не отрицают э, факты, предъявленные им. Другое дело квалификация, другое дело наличие состава, другое дело э, и так далее. Э, здесь я сог... Согласна, что э, с точки зрения читателя, с точки зрения э, пользователя интернет, э, возможно, информация вот по фабуле дела и по как бы э, вообще вот объяснялок таких вот недостаточно было. Наверное, вот очень показательный пример, что человек, находясь в Украине, он эту информацию дополучил. Нам-то кажется, получая информацию со всех сторон и читая не только себя, а там все-все-все-все-все э, другие, э, э, что вещи очевидные, что их комментировать не обязательно, потому что всем и так все понятно, но, видимо, информации не хватило. На самом деле, что касается объективной стороны, э, там тоже была у нас статья за подписью Александра Александра Зайца вот там по фактуре было гораздо богаче больше и э, упоминались и факты что да, вот это там что-то было, да, вот э, как бы мы расцениваем это так-то, и что э, да, там звучало даже, что мы не нашли пока ни одного материала, который появился бы раньше Белта. Вот, э, но тут я согласна, что, возможно, этого должно было быть больше, но в очень сложной ситуации мы находимся, поскольку объективно подходить действительно сложно. И э, пока еще э, стадия расследования такая, что э, сложно говорить, э, будут ли эти заявления... Истолкованы так, это мы даже видим на примере, вот цитату привел из пресс релиза СК на самом деле Атар: что Марина Золотова нечто признала, у Марины Золотовой были глаза по 7 копеек, что ничего подобного она не признавала. Ну, то есть тут всегда есть такая опасность, что истолковано будет не так. Я бы хотел маленькую реплику додать до сказанного. Мы уже закранали ситуацию с тем, что у намедая есть сюжеты, которые описывают ту и иншую подею, и это сюжеты, материалы, связаны между собой. И когда один из этих материалов взять по особку, то он часам не утромливает все максимальные факты и не дает максимум увойти в контекст. Разом с тем, вот мы сучасное онлайн в то во всех, выкрустовывается принцип, где подбирается с посылки на ту же самую тему, и мы можем вот, как Людмила сказала, были иншие публикации. Вот мне соправды больше подобавался фактический материал зайца. И меньше, может быть, але я разом с тем, я разумею, эмоцийный подход, а вот этот материал, который зараз обмерил АТАР. але были разные публикации. А, когда говорить про публикации, которые мы видели у выдациях, которые АТАР комментировал ранее, то там мы видели материалы только с одного боку, переважно. Тут мы бачили материалы, которые давали больше меньше фактуру, и бачили эмоциональные материалы. Правда, треба зазначить, что я не бачу материалу, которые бы у своем выдании своего коллегу клеймили бы за что-то. Но было бы дивно, как я не Так само у Юры будет комментарий. Ну, ну. Доброе. Доброе. коротко добавить. Мне кажется, в вот той ситуации, которую писал Атар, здесь мы сталкиваемся... С тем, что, безусловно, медиа, очевидно, придерживается разных стандартов в том, как оно на своем сайте освещает информацию в целом, безусловно, с стандартным соответствия. Есть совершенно другая ситуация, когда организация от своего имени или от имени своего руководителя на своем сайте делает заявление о чем-то, касающемся этой самой организации. И тут медиа оказываются в ситуации, что у них нет какого-то отдельного корпоративного сайта, не относящегося к сайту «Медиа». И, на мой взгляд, просто такие материалы, если они, конечно, не появляются в ежедневном порядке, а являются каким-то исключением из правил по каким-то очень ярким случаям, вот как этот, безусловно, их, наверное, не очень корректно рассматривать с точки зрения соответствия всем остальным стандартам. Это, очевидно, не та информационная повестка, где медиа декларирует беспристрастность какую-то. Безусловно, это и есть авторская позиция. Поэтому тут, конечно... Немножко, я бы в целом не рассматривал на соответствие стандартами. Да. да, то есть он, ну, безусловно, совершенно корректно помещен, тут нет вопросов. Коллеги, я хочу, я, по-первых, -по скажу, что я не юрист, и я не могу сам давать как бы, юридичную оценку. Но я просто хочу поделиться с вами юридичной оценкой вельми компетентного, я бы сказал, незангажеванного человека, якая меня вот, особисто уразила. И я ни от кого такой докладной оценки, якую я вот зараз вам расповеду, я не отремлюю. Это оценка от человека, який пару годов тому судил бы, вот як раз, и он бы этой справы и вел. Размова идея про человека, якого зовут Александр Сушко. Он еще пару годов тому, изначально, Отповедный отдел следчика комитета по борьбе с компьютерной злочинностью. Он те год, ци пару тому, значит, с этой посады сошел. Зараз он керуя филиалом российской фирмы, которая занимается боротьбой с компьютерной злочинностью. И вот он спочатку сказал в интервью Девбай, вот, а потом в интервью Радио Свобода, я его попросил, как бы, удокладнить, это так, то по его словам, ни Белопану, ни Тутбаю не вменяется копиевание новинов Белта. Вменяется докладно то, что написано у назве, а миновито не санкционованный доступ. Я его испытал. Скажите, ну вот давайте мы уявим себе ситуацию. Мне кто-то дает ключи от чужой кватеры. Я в ее захожу, я отчиняю кватеру, захожу, гляжу в окол, я ее закрываю и ухожу. Это такое злочинство. Он сказал: "Да, это миновито тот артикул. Это миновито тот, бы, то, за что обвиновачивают Тудбай и за что обвиновачивают Белопан. за сам факт". Он сказал парадокс, что в этом для этого миновито для этого артикула, юстиншее артикулы для этого артикула он мне сказал не важна шкода. В рамках этого артикула шкода предмет громадянского иска. Белта, коли может предъявлять, так сказать, Тутбаю. Но это не криминально. Криминалом заявляется только вот этот, вот этот пароль: я еще расскажу: я, так сказать, за что купил, зато продал. Я ему задал питание, он не отказал. Посаду он занимает, зараз вот такую. Два года тому он занимал вот такую посаду. Сказать, что он какой-то там аматор тутбая, что он адвокат тутбая, Тибела Тиуладов, я не ведаю. Он профессионал, так сказать. Он шмат годовал там прорсовал. Я думаю, что як, так сказать, не бывая был их чекистов, так не бывая был их следших. Так что, в принципе, ну, это уже, так сказать, можете поглядеть интервью моё на Радио Свобода. Але вот мне по вот это уразило. Из этого выникает, что все размовы про крадеж, про шкоду это все громадянская лирика. Мы можем это обмерковывать, мы можем обмерковывать, можно ли брать у белта заголовки, можно ли менять. К справе белта криминальной справе это не мая не яко дочинения просто просто якага. мы можем это обмерковывать так сказать в каком-то иншем порядку но справа только про доступ что в принципе и написано в этом артикуле я прошу прокомментовать людмилу есть реплика так само а я только хочу вернуть всех все-таки к сути, потому что мы не дело белого тут обсуждаем, а Но то, мы как от этого не работали как, да, медиа. Слишком сложно уйти. К сожалению, да, я очень коротко на самом деле. Я Александра Сушко тоже знаю, даже лично, и э, читала, естественно, его материалы по этому делу, и встречалась с ним лично, слушала его комментарии как бы в личной беседе. Значит, первая поправочка, что все-таки он бывший следователь, и он... Ну да он, да, он рассматривает это дело в том числе с точки зрения своей сложившейся в его именно ведомстве профессии практики. Поэтому он говорит, что да, у нас всегда считалось, что если с паролем входят, то это нарушение системы защиты, что с точки зрения лексического значения выражения нарушения системы защиты очень спорно. И у экспертов, юристов, как бы именно теоретиков, есть два различных мнения, которые в различных комментариях Кука изложены. Значит, поправочка касается, собственно, того, что для этой статьи не важен вред. Как раз-таки для состава 349 статьи, для его первой части, для первой части важен существенный вред, для второй части важен либо предварительный сговор группы лиц либо там еще какой-то квалифицирующий признак, я уже я не буду цитировать, да, да, да. да. Корыстная, корыстная иная личная заинтересованность. То есть тут про предварительный сговор группы лиц говорить не приходится, про существенный вред тоже очень вряд ли, хотя, в общем-то, для Уголовного кодекса это очень размытое понятие, что является существенным вредом, почему он именно существенный, вот и так далее. Вот, ну, то есть... Каждая часть этой статьи с точки зрения состава, она многокомпонентная. То есть объективной стороны, что люди заходили, как вот ну, мнения Сушко следует, этого недостаточно. Нужны последствия, нужна... Отношения к последствиям э, и какие-то в, в отдельных случаях квалифицирующие признаки, типа по предварительному сговору группы лиц. лица. Вот, то есть тут все очень сложно. Почему мы и говорим, я э, как раз юрист, э, я бы э, вот при э, такой фабуле дела, при такой объективной стороне все-таки говорила о нарушении авторских прав. Да, нарушения авторских прав на материалы тут не было, во-первых, потому что спорно, что это вообще объекты авторского права, во-вторых, потому что распространения не было до появления на Белте. Но а, есть база данных, определенная да, компьютерная программа со своим функционалом. Если человек заходит, не имея на это права, пользуясь объектом авторского права, здесь можно говорить о нарушении авторского права. Но это совсем другой состав, Я совсем боюсь, другие что нам последствия. Медиаток нужно, в общем, продолжать до 12. Я сейчас просто волевым усилием как бы на эту тему прекращаю дальнейшие рассуждения. Хорошо. Я сейчас верну нас всех в тему журналистских стандартов. Что сказал Атар? Самое ключевое вот в последнем – это было соблюдение интересов аудитории. То, что дает аудитории возможность доверять медиа, которые читают. И здесь точно так же, как вы говорили сейчас о следователе, у которого свой фокус уже, да, своя картина мира. Точно то же самое, как мне лично кажется, происходит иногда и в медийном пространстве, когда уже редакции журналисты почему-то думают что вот исходя из того что были какие-то до этого там 10 материалов на эту тему а вот в одиннадцатом ну не нужно граунд давать потому что все уже прочитали 10 я же их прочитал отредактировал э, мои ребята написали это а может быть там один человек это написал но мы должны исходить все-таки из интересов аудитории если человек впервые пришел на какой-нибудь ресурс и попал именно на эту тему, и он не увидел э, то, что, в общем-то, должен увидеть. Мы вернемся в тему стандарта. Можно я маленькую комментарий дам Поэтому, да. Вот как ни странно, с этой задачей, э, вот, бэкграунда, лучше всего справляются не те медиа, которые производят оригинальные материалы, потому что им действительно чаще всего кажется, я 25 раз написал, что я 26 раз должен повторять, как попугай, а агрегаторы. Вот у не у всех, но у некоторых агрегаторов есть очень четкое правило, и они очень четко в каждом материале дают этот самый бэкграунд. Но это, То есть, извините, тоже вот не интересно, Вот интересно, э, вот получается, что мы можем э, в онлайн изданиях считать даже те же активные ссылки э, на предыдущие материалы как некий бэкграунд. Боюсь, предмет для особой да. дискуссии, потому что кажется, да. С другой но стороны, очень мало кто реально перейдет по этим ссылкам. И значит, полной картины не получит. И в этом смысле четко прописанный бэкграунд, повторяющийся. Как делают, повторюсь, многие агрегаторы, это, мне кажется, для онлайн-медиа правильный ход. Я боюсь, что сегодня мы тему стандартов не исчерпаем. Возможно, мы медиаток продолжим. но Я предлагаю Верена. досмотреть все-таки все то, что Атар э, нам предлагает. Невозможность найти в белорусских источниках новость или, или не знаю, там какой-то аналитический текст, в котором бы были поданы все стороны, ну, в этом случае обе стороны, то есть жур журналисты, которые, которые пользовались этими новостями незаконно, агентства, которые их обвиняют, ну и в принципе... Отдельной стороной третьей можно считать правоохранительный орган. Да? Чтобы все эти позиции были изложены там э, исчерпывающе, не в смысле многословно, а в смысле, что из них понятно, на какой позиции стоит каждая сторона. Эта сторона говорит, у нас крали, мы не хотим знать, кто, нам все равно пусть всех, э, пусть всех накажет. Эта сторона говорит, они крали, нам не, не важно, что они журналисты, мы их накажем, а эта сторона говорит там что-то другое. Я уже не, не, не буду обобщать позицию э, обвиняемых, подозреваемых журналистов, потому что она действительно... Сложно формулируется, я ее сам не понял до конца. Где-то ты читаешь, что ничего страшного не произошло, где-то ты читаешь, что ничего вообще не произошло, где-то ты читаешь э, иронию на тему того, что Белта э, не, не настолько ценная, чтобы ее красть, а рядом, в другом месте ты читаешь, что а как же мы без Белты, потому что она же она же единственный как бы, источник, монополист новостей от власти. Кстати говоря, я думаю, что эта история очень хороший повод для вас, для белорусских журналистов задуматься о том, чтобы диверсифицировать источники. Да, я слышал о том, что у власти есть какой-то чуть, чуть ли не табу или бой, бойкот, за, запрет на комментирование независимым медиа. Но я думаю, что э, брать новости из государственного агентства на самом деле... Довольно опасно, потому что оно довольно часто врет э, в любом случае. Я не, не говорю именно о Белта. Я говорю о любом агентстве, которое находится под контролем власти, любом медиа. То есть позиция власти может быть нечестной, не неправдивой. И нужно искать источники, которые могут это подтвердить или опровергнуть. А не просто брать эти новости... С тем же заголовком, другим заголовком, неважно. И доносить их до, до своей аудитории. Потому что неважно, под каким соусом дезинформирован читатель на самом деле. То ли он дезинформирован под соусом «Почитайте новость агентства Белта», то ли он дезинформирован под соусом «Почитайте Почитайте, как мы смеемся над новостью агентства Белта. В любом случае, если эта новость не, не полная, если в ней э, нет точных цифр, точных оценок, нет необходимого бэкграунда, если она не оперативная, не свежая, если речь идет о том, что было, не знаю, там давно, а вот сейчас решили об этом сообщить. Если в ней нет конкретных ссылок на источники. Если в ней нет всех необ необходимых фактов и бэкграундов, э, и комментариев для того, чтобы, э, чтобы правильно ее понять. И еще, что очень важно для этих государственных медиа, на самом деле я так почитал. Э, если комментарии не отделяются от фактов, что очень часто бывает, потому что... Ну, мне кажется, что советский стиль журналистики, в котором, комментарии, в котором факты подменялись комментариями, он присущ многим белорусским журналистам, по крайней мере тем, чьи материалы я читал, в том числе из всех, и из провластного, и из оппозиционного лагеря, и тех, которые вроде как нейтральны. Поэтому, если эти новости некачественные, если они созданы без соблюдения стандартов, то их не нужно публиковать. Их нужно про проверять, их нужно э, как бы э, пытаться, пытаться подтвердить, опровергнуть, дополнить. И в этом случае вы будете иметь свою новость. Вам не нужно... Как можно быстрее, на 10 минут быстрее, чем все, все остальные, засунуть в ленту новостей новость от государства. Потому что с большой вероятностью государство вам врет. Вот это, наверное, самое главное, что я хотел сказать. Извините, если кого-то обидел. Пока. Мы диверсифицировали, кстати, источники информации после этих событий. Мы теперь больше берем пресс-службу президента, чем Белта. Диверсификация на лицо. Антон? Ну, на самом деле у 90% процентах выпадков напевно, новины Белту на урать не кто берет с коллего, потому что ну яны э, не актуальны, яны э, это не новину в огуле, яны не циковая, это могут быть ну все то что вот э, казал атар да атар. ну вот такая была резюме да, такой да. на и э, ну и і... Как бы, Ёська, что у нас беут, у тем, што, бы там сапорда новины, и они мают доступ до владов, перший доступ, ну, ничего отредного от этого нема, но ну, оно завжды бачное, когда потребна проверка фактов, и ну, бы, нормальная праца журналистов не брать то, что тебе вызывает, ну, не ставить сразу то, что тебе вызывает э, подозрение. Ну, и это, это что не только билты, а в углу любой информации. Там, например, когда фейк со смертью Алексеевич, э, многие пошли оставить, мы сгубили трафик на том, что она померла, а мы до нее дозвонились, доведели, что она живая, и не схвысли. Да, и после, после да, с посылки, на то, что я на Коли, ну, аккурат дежуры на новинах, коли Александр Кулинкович, с ней радио были, помер. Мы все уже ведали, обмёрковали, напомню, на 10 стих велено во внутренние мессенджеры те ставить и как перепроверить. И только, коли мы отрывали но просто вы от своих кол, мы тады эту новину дали. Ну, это было какое-то такое. Я, завышание. я э, так само, павлюк ну, я, по-перше, хотел бы зауважить такую речь. Можно поспочувать Атару, что он трапил ситуацию из такого выступа перед нами в записи, бо ведущий его как эксперта и ведущий его как журналиста, я... Ну, заводчина ведущая, или ведущая по Фейсбуку и по отгукам моих коллегам, выполнила, что тут бы он разгорнулся бы лепей и адраговал бы на то, что мы звертали увагу у этой аудитории. А а нише у нас есть такая проблема. Мы почули банальные правильные рекомендации. И вось, банальность рекомендаций довольно часто ведет до того, что их не хочется вспомнить. Мы это и так ведаем. Но, на самом деле, то, что Атар сказал правильно, доброе, иншее питание, что очень Складана в наших умовах эти рекомендации выкрыстовывать. И вось, мы должны, вот, как коллега сказал, обратить внимание на то, что мы можем быть фейки, мы должны их перевернуть, и, так далее, и гублять на этом нечто. Тут есть полная проблема. Но... А разом с тем, у нас есть еще большая проблема самих по себе фейков, у нас есть проблема обмежеванного доступа до информации. Это не тычется конкретно справа Белта, это тычется уголе працы у Беларуси, и кому это дается горш, кому простей, але мы, правда, вельмі часто маем однобаковый доступ до информации, и это скажет картину. И в результате мы можем отливать те обвинения, которые Атар нам сказал. Это проблема. И но просто в решении ее нема. Мы не можем вырастить правильных экспертов, мы можем использовать экспертами, эксперты, которые есть. Мы не можем получить доступ до чиновников, которые от нас утекают. Но мы попробуем это делать. Вот, журналистика, как и политика, наверное, это справа Махджимага. Я хотела сказать, добавить, что правильная реплика, да, это банально. Это действительно банально, но лучше еще ничего не придумали. И это тот коллективный разум, который пришел именно к, к этим формулировкам, что действительно, что делает журналистику профессиональной, что мешает манипуляциям с информацией, это соблюдение этих стандартов. Алексей? Ну, я, я хотел сказать, что, может быть, не совсем было услышно все-таки дискуссию про журналистские стандарты никаким чином привязывать до справы Белта. Так, там, jeune, потому что тема это вельми важная, и как важная тема вось, того, что отбывается по всей этой справе Белта. Но надо понимать, что эта справа Белта была инициирована не потому, что наши коллеги дрянные, так, не потому, что они дрянно працуют. На дворот, потому что на добрые, это было все зроблено для того, чтобы уменьшить додатковые рычаги уплывов на журналистов, на медиа. И вот это главное. И... А то, что некто там под некими паролями, куда есть заходил, ну это не... ну для меня собственное, ну, это не изменило моего моего ставления до моих коллег, так. Я не лишу, что они сделали нечто дорогое. Но доверие в аудитории. Этим а, леку, это было сделано для того, чтобы подорвать доверие аудитории может быть таким чином, полепшить позиции державных меди у, у рейтингах так, и потом отсправоздачиться перед Лукашенком, что вот да, ну вот мы, мы тут трошечки лепше стали працовать. А, то есть хочу... за что он критиковал когда вздымал керауниство той же Белта и белта Лерадой компании. Так, то есть они проиграют в интернете незалежным сродком массовой информации. Поэтому uh, ну, давайте вот долей размовлять про не сегодня, может быть, уже пойдем. <laughs> uh, але uh, про журналистские стандарты варта размовлять, особенно варта uh, у, у, у, у сегодняшний час, когда uh, у журналисты заявилось, уверенно, что шмат Матмеда активисту, и просто лишит, что поделение у этих стандартов это ну, не варта, потому что все-таки головное это там нечто uh, першими написать, и изобрести трафик и, и, и, и хайпануть на чемсти. Ось дякую вам за то, что вы дякую вам за новый термин, який сегодня прагучал это медиа-активисты. И я хотела бы так само сказать, что Юрий... Так, добра, мы зараз все выскажемся. Я просто, может, литерально два слова скажу, так сказать, в певном сансе полемицы с Атаром, хотя для, я думаю, присутных все это видовочно что, коли сказать про недержавные СМИ и выкористание ими контента Белта, ну, скажем так, как нелегально, так и легально, я, например, довольно, не скажу, что часто им корыстаюсь, разумело, в открытом доступе, но 90% этого контента, это, умовно говоря, выступы, керовников державного, в первую чергу Александра Лукашенко, там каких-то министров, какие отбываются для своего пула, до которого мы просто не имеем доступа. А в Белте они есть. Это розных акшталту кадровые призначения, какие так само Белта, да, все ж таки перший. Ну, это фактично официоз в наших умовах. Этого немогчимо отримать в, в, в, в, в иншем месяце. И я упълнен, что 90% информации из белты, якую выкрыстовывает инши, это вот такое. И тому, когда Атар так сказать, говорит о том, что вы там глядите уважливо, каб вас не подманули, каб не манули с чем? Что сказал Лукашенко на урочистом сходе на 3 липени ну, я думаю, что хучей за все не подмануть. Ну, может быть, там, как мы ведаем, бывает и такое, але хучей в сенсе умолчаний, да. что, что он что-то сказал. Але, як бы, какой-то инший информ... И, з іншого боку, часом, як бы сам по собі факт э, з'явлення, неважно важна эти ціхнусливы информации умовно кажучи, коли на Белта з'являецца белтовскі коментар про тое, что там агалтелые молодчики там вышли на площу, то э, для нас важно не то на колькі булі эти молодчики, а для нас важно, что на Белте з'явілся такі комментар а не по поводу какого-то иншего, как, так сказать, выпадку, коли некто на улице вышел. Когда, так сказать, царство ему небесное Олесь Лепай помер, и Белта поведомила это, то фактом была не смерть Олеся Липая, про якую мы доведались из-за всех инших местцев, а ли то, что Белта про это поведомила, про что я она не поведомляла, про смерть, ну, может быть, так сказать, и инших, так сказать, важных особых. Вот, коли такие речи, то есть, я кажу, это официоз, это, как бы, какие-то нечаканные кроки державы, и это, ну, вот, так сказать, э, позиция державы, к шталту там, и молодчики там что-то утворили. Но я упевнен, что основная масса того, что вот мы користаемся с Белт, это вот это. А не что-то иншее, не некие их там эксклюзивы, их расследование, ну, тут, саправды, не предмет, мне не сдаётся, про что говорить. Я прошу только очень. Коротко. Я очень коротко, да. коротко, я хочу сказать именно по теме сегодняшней дискуссии, что для нас эта ситуация была очень показательной, не, точ, не только с точки зрения самой фабулы дела и как важно очень тщательно соблюдать законодательство даже в каких-то вещах, которые кажутся вроде бы несерьезными. Но, с другой стороны, если учитывая как бы, всю ситуацию и фабулу, прослушивали достаточно долго, очевидно, до этого дела как минимум нашего главного редактора и нашли только это наверное можно сказать что та паранойя которая существует где-то отчасти в нашей организации она наверное дала свои плоды но очень показательная эта ситуация стала именно с точки зрения журналистских стандартов как правильно освещать уголовные дела потому что когда ты побывал в шкуре э, подозреваемого с этой стороны э, вот то что ты говорил э, значит годами что нужно соблюдать презумпцию невиновности что если подозрение то это подозрение если задержание это задержание если обвинение это обвинение в том-то а э, профессор такой-то брал взятки это уже ребята после приговора до да? Uh, и uh, вот такие вещи, как uh, публикация телефонных переговоров, да, тайна конституционная, телефонных переговоров, имеет ли право медиа опубликовать телефонные переговоры, если следствие их дает очень разное мнение, да, с моей точки зрения, нет, потому что это конституционное право. И да, они имеют право в порядке ОРД прослушивать, использовать для расследования и так далее, но а, публиковать для всеобщего сведения они не имеют права. И медиа не должны на это вестись. А ведь мы тоже так делали. Раньше, когда было дело там, Белого Легиона, мы тоже это за БТ перепубликовывали. Имеет ли право медиа давать видео с обыска, который происходит дома в 6 утра, да, и люди там мягко говоря там в халатах например находятся, да, не является ли это вмешательством в частную жизнь. То есть вот все эти вещи, когда ты их прочувствовал на своей шкуре, ты начинаешь понимать, как важно соблюдать их по отношению к другим. Я бы хотел еще добавить всем что с одной стороны я полностью согласен с тем, что говорил Юрий по поводу Потому что, да, понятно, Атар, видимо, не очень понимает, что мы берем с Белты, э, но вспомни, вспомнил случай, что на самом деле иногда с официальной информацией тоже надо быть э, осторожными, потому что безусловно, да, Белта, по-моему, незамеченна в фейках например, относительно кадровых назначений, э, но не так давно, когда я готовил материал, как раз касающийся э, того, как работают э, власть по поводу их назначений относительно телевидения и как при этом, что при этом говорил Лукашенко. Uh, столкнулся с тем, что, uh, во-первых, слова президента на его сайте, в Белте и на видео, совершенно три разные вещи. И более того, когда эти видео в процессе начинают еще редактироваться. И то, что я с утра ссылался на то оказывается, к вечеру, там этого уже нет. Uh, и то же самое мы все особенно наверное, характерно замечаем, когда речь идет о посланиях, ежегодном обращения к парламенту, когда в прямом эфире ты можешь видеть гораздо шире, чем потом, и на Белте, и даже в тенограмме на президентском сайте. Поэтому в каких-то чувствительных моментах э, даже информацию Белта, даже более чем официальную, которая у нас вроде бы обычно нет другого доступа, имеет смысл пытаться найти в другом. И тут же, же наверное, вот эта история про завод в Орше, когда даже у разных государственных телеканалов э, в разных выпусках новостей появлялись вот эти разные кадры. То есть насколько иногда даже официальное можно найти в разных версиях. Мне очень радостно видеть такой интерес вообще к теме журналистских стандартов. Юлия, пожалуйста. Я хотела И... бы отнестись э, к словам коллег, что да, «Дело Белты» — это был очень э, непростой повод говорить о стандартах. Я согласна, Алексей. Э, спасибо, Люда, что это было непросто, может быть, даже не совсем правильно, но важно, потому что очень многие э, проблемы проявила. И поэтому мы на это решились, мы очень долго сомневались, а да или нет, ну, решили вот попробовать. Но я еще благодарна Алексею за вот эту реплику, очень, мне кажется, верную, что значимость для нас, для медиа этих стандартов. Сегодня вот в этих изменениях пространства медийного медиапотребления, в том числе появление медиактивистов, она очень сильно возрастает. И я тут просто воспользуюсь рекламной паузой. Извините меня за это. Но пресс-клуб, поскольку стандарты – это одна из наших важнейших, из трех наших миссий, то мы с этого года начинаем очень непростую работу – мы э, попытаемся делать мониторинг исполнения журналистских стандартов. Попытаемся это делать и э, для телевидения, и для интернет-медиа. Попытаемся взять э, самые разные доли, государственные, негосударственные, общенациональные, региональные, э, вы сами скоро все увидите. Это очень будет непростая работа. Мы предполагаем, что много, наверное, услышим от коллег в наш адрес. Мы просим вас на самом деле быть... с нами взаимодействовать, откликаться, давать нам фидбэк. Потому что задача наша на самом деле — это не кого-то уличить, а задача наша, чтобы мы, как медиа-сообщество, пришли к какой-то саморегуляции, рефлексии, чтобы сознательно понимали, осознавали эти стандарты, исполняли их и так далее. В общем, мы просим быть к нам открыты. Может быть, можно озвучить какое-то приблизительное время, когда у нас пройдет какая-то презентация? как это будет происходить. Есть... Наверное, в декабре, да? Если я правильно помню, то в... примерно в декабре Судите мы обязательно анонсами, сделаем да. презентацию, мы позовем все медиа, в том числе, которые попадают и станут предметами этого мониторинга. Мы обязательно подробнейше расскажем о том, какая методология будет, предусмотрим механизм обратной связи, чтобы вы могли сразу реагировать, если мы где-то ошибемся, потому что мы тоже будут делать люди, и они тоже склонны, тоже могут ошибаться. Но мне кажется, что это для сообщества важно, вот этот разговор, который мы начали, который мы надеемся продолжать. Спасибо вам огромное. У меня еще два пункта, они очень короткие. Мы провели небольшой опрос на нашем сайте и результаты этого опроса о соблюдении журналистских стандартов, он появится в конспекте этого медиатока. Поднимите руку, кому интересно будет почитать про это. Хорошо, мы систематизируем. К слову, вы можете зайти на ивент на нашем сайте и еще добавить ваши варианты ответов. Мы все учтем. Чем больше ответов, тем яснее картина. Вот, опросник мы разместим, он забавный и не скучный. Второй пункт, это вот сейчас просто интересно, насколько вам, присутствующим здесь, интересно продолжение вот дискуссии на тему стандартов. Поднимите, пожалуйста, руку, кто заинтересован. Я, что... Я сегодня... Я сегодня э, пригласила многих практикующих редакторов, журналистов э, с мыслью о том, что мы сегодня обсудим, как, э, есть ли какие-то внутри, не знаю, прописанные, скажем, правила, э, стандарты, как они контролируются, как э, соблюдаются. Что делать с теми, кто не, не соблюдает? Есть ли возможность личная у журналиста? Я думаю, то... здорово, что у нас не получилось. Я думаю, что это просто предмет совершенно отдельного разговора. Важного, И... но отдельного. <связывается> да, я прошу микрофон. Я прошу прощения. Тут отрывалось, что мы обмерковывали две разные речи. Так. Одна речь тычилась: типа, рушались журналистские стандарты при э, доступе информации до э, стужки белта. И у, у всю эту справу – это одна речь. И мы долго разбирались, и простота хуже воровства, что тут был не крадеж, что тут были не авторские правы, у, что не было обвиноваченных и так далее. Это одна справа. А другая справа – как это осветлялось. И мы разбирали и то, и другой, и в принципе у нас отрымалась полная каша, и это абсолютно чакана бо иначе из этой ситуации было складано выйти, але мы разобрались у двух этих речах, но у некой ступени разобрались, напевно, треба разбираться и далей. А, мне подается, что это корыстно, но ну, мы напевно не сможем у некий момент поставить кропку, бо э, во всех этичных ситуациях нема однольковых таких вот отказов. Каждый раз возникает новый выклик и новая махчимость поглядеть на ситуацию с другого ракурса. Ну, справа Белта, это такая, вернее, паза широговая ситуация, и, я думаю, большинство выбадков стандарты, по каких працуют журналисты там, во всех выданиях, ну, они как бы, не спрацовываются, то есть, потому что они ну, не подрыхтованы для такого кейса. Вось, там, ну, а на самом раше, ну, про стандарты, это... Ну, так... Мне это такая мега-цикавая штука. И было бы цикавым журналистам на полнозорозных выданий разом обмерковать и послухать у кого, можно в каком выгляде приходится на працу и там, что цепи прописанное. Журналистская работа стандарта, так. Есть выдане, которые пробовали для себя написать кодекс поводинов и этичных поводинов, и так далее, и так далее. Есть кодексы у Белорусской союза журналистов, есть у белорусской союза журналистов. Ну, это варто поглядеть, насколько на практике они выкрестовываются. По я могу сочить, первоначно с правоздатчиками этичной комиссии Бажа, там соправды бывают циковые кейсы. Два слова. Зараз <гит> гэтый кодекс ну, потому что, бо ён, той, што існуе потому что ён одарваны от практики. Бося, она вот зараз... Отделение фактов от мнения, это пугающая фраза. Мнения должны базироваться на фактах и опираться на них. Я понимаю, что здесь имеется в виду, но неудачно. У меня просьба вот вместе сделать эту работу по переформатировать наш кодекс, может быть даже назвать его иначе. Дело в том, что вообще юридически мы не можем на него ссылаться. Мы можем ссылаться только на декларацию профессиональной этики. Она тоже существует, это входит как бы, ну, в устав организации. А кодекс это, ну, вот есть такая задача и мысль, этот кодекс переработать и в качестве рекомендации редакциям для принятия. Поможете? Все, будем сотрудничать. Отлично, но ну вот один из результатов сегодняшнего вечера намерений пока, но все равно хорошо. Спасибо большое, всем. Да, большое, да. спасибо, что и, вы да. этим вечером оторвались от важных дел и пришли уже 15 минут десятого. Вы... А можно провести короткий опрос? Скажите, а было бы кому-то удобнее для таких тем встречаться в рабочее время? Или нет? Если да, поднимите, пожалуйста, руку. Ясно. Ничего, ничего нового. Мы продолжаем встречаться в 19 часов.